Всадница воды. Изображение карты. Амазонка сошла с коня и попала в болото. Наша воительница страстей и эмоций увязла в трясине. Она, способный и сильный воин, влюбившись в соблазнителя, полностью погрузилась в чувства и не хочет замечать ничего вокруг. Конь, ее верный спутник и движущая сила остался на берегу. Самостоятельно выбраться она вряд ли сможет. Значение карты. Эмоциональная трясина, из которой сложно выбраться. Запустив такую ситуацию, можно в итоге оказаться в кабинете у психиатра. Мистический странствующий рыцарь. Чистота. Целомудрие. По этой карте происходит погружение в бессознательное состояние. Почти помутнение разума, когда человек думает о предмете своей любви каждый день и каждый час, реально переживая даже воображаемые ситуации, но при этом не стремится избавиться от зависимости. Не потому, что не хочет, а потому, что ему даже в голову не приходит чего-то хотеть или не хотеть. Состояние неразделенная любовь безнадежность. Отчаяние. Если есть ответное чувство, то, как правило, связь не имеет никакой перспективы. Такая любовь не очищает душу, а наоборот, все глубже затягивает полубессознательное состояние. Рвутся другие связи. Исчезает круг общения. Интересы начинают ограничиваться одним человеком. И жизнь в его отсутствии останавливается. Характеристика отношений. Отношения засасывающие и тягучие. Физическое состояние. Сексуальная и эмоциональная зависимость. Чувства. Они очень глубокие, но мало того, что не развиваются, а еще и не позволяют двигаться. Предупреждение карты. Не сходи с коня, не погружайся в болото. Будь хозяйкой своих чувств. Совет карты. Окунись в свои переживания. Раз надо, значит надо. Терпи. Астрологическое соответствие. Рыбы.